М -м, ну как же играть за тика скажем я очень вот знаю что он говорит точно учтите кто знает вот точно нет перевода тика скажите как же поднять кубки на тик когда вы набираете 4000 кубков О, а потом уже 8 бизнес еще потом негодяйчик потом кром конечно лучше выбор блин. Тут было ограбление, ну а теперь осад. Давайте пробуем сюда вот. не кидать бомбочки здесь, они не заберут. Чтобы ну, нет, на на осаду чувака, которого нападет на них и сломают. Поэтому лучше вот так вот. Так хотелось бы с кем-то, да? Ну, нет, давайте попросим, вас, друзья. Вот наш клуб. Ссылочка в описании. Разница на выходение. Ну да, клан уже распадается. Ну что, принимаешь или нет? Ну, потом будет занято. Мы уже тут ограничения делаем. Нет, так нет. мо! Осаду, можно можем сами поиграть с 22 коинами. Давайте. Если вы по этим роликам очень наберете много лайков, то по секретам скажу, конечно. О, тоже тик смотрите, смотрите-ка. все таки тик на Осаду и на ограбление лучше всего подходит в этом деле бар иди, на май тоже в этом с вами будет забирай уходи уходи твою же магнитолу как так попал ну блин ну блин вы все умерли ну что с вами так блин камера еще смотрите бочки вау не раньше не знал такую игрушку не смотрел полностью пошел вон что это такое? А, знаю. На бан. Неплохо такую, неплохо. Лучше атаковать на всех прямо. Чтобы было фиктивно. На, Населенный слабенький игрок. Ну блин, ну почему я косой? Я что люблю атаковать? Блин, друзья, сегодня на нею тика. Вот не знаю как, но тик такой слабый, что капец. Лучше ограбление в играть. Они а осудам. Ваш любимый осада такая сложная. Не знаю, блин, да достал уже меня, а? Ну, почему, тик? Блин, почему он такой сложный? Нафиг. Запускаем бомбочку. Будем забирать теперь. Дразниться с ним. Давайте, бам. Блин, попал. Ну Шестой. Давай, давай ему. Одна минута. Это вот последний наш удар. Вот, блин, КП отнимается. Нафиг Под немножко не хочу тебя полностью убивать запускаем давай ну, вот? забиваем убивает понахай убивает. блин 50 церковь вообще мало вот что скажу они сильные игроки 25 процентов ну конечно не ну, ну как им так делают на разбаловались да вот балуются. вот вам опана Бомочку всех прямо оторели, вот это было мощно. А я же говорю хватит. Вот это по -нашему. Так все, все, все. У нас уже шестой. Да неужели будет еще одна победа? Бой. Блин. Прям просто и шел. Я смотрю сюда вот, а мне сразу напалом. Давай, давай, давай. Моляю, спасите нас. Моляюсь, есть, есть. Ведь мы это просто Нереально. То что ж такое? Что за команда такая сильная? Да, хп-стать. Это да. Смотри, смотрим. Да, статистика. Четыре силы. Ну, я с ты есть Четыре силы. Все решает. И пять тоже. А, принять. Ну, давай-ка. Мост, другой на острове. А, макс ты ух ты, не при... прикольненько. Ну что, вы готовы на все Спасибо большое. Ну, он нашел 8 бит. Ну ладно. Ну тоже пока на 6000. Вот она тысяч. А на 8000. на за все будут Вау, легендарки. Легенда, мифический. Сверх. Сверх. Покупкам. Как он там называется? Вот, не знаю. Ну ладно. Накин не знаю но макс сильный игрок ну, мало хп но он сильный на вот на танка можно поатаковать им, им, им не жалко хп терять но а то они не могут лицо на нас на получайте макси у нас тоже есть макс кстати кто еще не знал то заходите на ролик и посмотрите блин а он мощный на блин убежал с тип я ну, отнимаем молодцы молодцы можно пока там а плотненько опа она попались ждем ждем ждем макс получать да ты не заберешь на по давай, давай давай давай давай тащи тащи тащи молодец макса на на это же быстрый сверхбыстрый игрок конечно ай-яй-яй-яй кто его знал на Блин, они тоже быстрые. На, бабаны. Отлично, работа. не невидимки, отлично. А, я думаю, что когда будет невидимки, нас не заметят. Но, у них что есть? Радар какой-то, а? Замочек, смотрите, кам. Офигенно, замочек, цветы. Ну, мы так выиграем. Камера. Ну, ясненько, почему они так все видели. Ясненько, камера, все заметили. Но они посмотрят сюда вот, а не сюда вот. Ну как они заметили, что за магия такая вот? Думаю, что можно, но ну, оказывается это не бах. Ну ладненько, поздравляем. Мы прошли игру на тиком, Мы выиграли, поздравляем. нас выиграю, да? Последний ОСТА через... Блин, они могут все решить. Быстро, быстро, быстро, давай чувак. Блин, я без головы остался. Без головы. А вот голова моя. Вот блин, я какой-то мутант. Робот, а не.. Человек. Вот и все, Просто какой-то робот. ломает свою голову и все Ну вообще ничего, не как? Я не шель, я не бул, я не пимов. Я не Макс, я вообще никто. Да. Блин, 8 хп. Нам всегда так не везет. О, повезло. Есть, мы это сделали. больше лайков будет больше серии спасибо что ты меня помог всем удачи всем Блин, пока